Хорошкая! Придушала! Садись, Ага, будет рассказывать, как он это делает. Спасибо большое, Анна. Всем привет! Как вы знаете, зовут меня Дмитрий. Фамилия моя хорошая, от слова хорошка. Вот. Я являюсь офиром 25 компании Жнес Глобал. В этом бизнесе я работаю не один, я работаю вместе со своей женой. Вот на первом ряду, моя Олечка. Она со мной сейчас не может выйти на сцену, поэтому я буду. А то есть свои причины. Коротко расскажу немного о себе, вообще расскажу, откуда я и чем я занимаюсь, и как я к этому пришел, что я сейчас стою перед вами и даю вам эту информацию. Когда-то я сидел в третьем ряду там. Я с города Климовичи. С детства я увлекался спортом. Тренера меня сразу замечали, как я показывал какие-то результаты по спорту и я ушел учиться в Могилев училище олимпийского резерва сразу у меня все получалось выступал на соревнованиях занимал первое второе третье места отучился я четыре года и как-то пришло осознание что нужно начинать работать на себя получать зарабатывать деньги я вообще друзья я не из богатой семьи я с обычной семьи где нет никаких бизнесменов где обычный отец на тракторе работает а Мама моя уже давно умерла. Ничего страшного. Ну, поэтому я на это не смотрю, я иду вперед. И первая моя зарплата, когда я пошел отрабатывать после того, как я отучился, было 130 долларов. Честно, мне было и больно, и смешно. Я ее потратил за два дня. И на тот момент как-то мне хотелось больше зарабатывать, и все говорили про Россию, что можно ехать на Россию и зарабатывать там деньги. Я туда поехал, не только туда, Жизнь меня везде помотала, я заработала и слезно, и не зарабатывала, кидали. Пришло на нужно открывать свой бизнес. А как открывать свой бизнес, если у тебя, в принципе, нет денег? Вообще нет денег. Единственный вариант – это бизнес в интернете. А как открыть бизнес в интернете, если э, ну, ты думаешь в голове, что там развод, лохотрон, все, я обман. И слава богу, слава богу, что у меня был хороший знакомый, с которым мы с детства так сказать, дружим. Он на одной лыжне, и я на второй лыжне. Только он биатлоном занимался, а я занимался лыжными гонками. Зовут его Петр Златков. Он сейчас в первом ряду тоже находится в квалификации Софир 50. Петр, спасибо тебе, что ты когда-то дал мне информацию. Благодаря этой информации я изменил жизнь свою, и Олечка моя она тоже изменила свою жизнь. Кстати, мы познакомились с Олей во время ведения уже бизнеса. Ну, теперь к моей теме выступления. Коротко узнали меня. А, скажу сразу, что я не искал оправданий, и на второй месяц я сразу уволился с основной работы. На второй месяц. Я принял решение, что для меня важнее бизнес, чем работа. Вот. А моя жена, она получается полгода совмещала, как и я, и потом уволилась. И мы начали вести этот бизнес дома на сто процентов, друзья. Вы просто не представляете, как это круто, не ходить на работу, вставать не по будильнику, а часов 10, иногда 12, но у нас сейчас свой режим. Поэтому работа в кайф. Как забирать вообще промо? Вообще поднимите руки, кто бы когда-нибудь был в Венеции? Был кто-нибудь в Венеции? Там пару рук только. А кто вообще хочет поехать бесплатно за счет компании? А, еще не искал куда. <сёк> бесплатно за счет компании. А, чтоб она оплатила гостиницу, перелет питания. Полностью все. И Кто хочет, поднимите руку? Это будет Венеция. Это будет Венеция. Все отлично. Что вам для этого нужно сделать? Буду говорить сегодня по цифрам, конкретику. Вам нужно быть первым партнером компании Jeunesse. И самое главное, самое главное, вам нужно будет зарегистрировать первую линию 6 человек с пакетом Амбасадора. Каждый пакет он даст 25 тройл баллов. Вы набираете 150 баллов и вы едете бесплатно на одного в Венецию. Самое главное, самое главное, вы зарабатываете 2400 долларов. Вроде так. Друзья, кто бы сейчас не отказался от таких денег? Поднимите руку. Хорошие деньги, да? Мы, э, почему я это говорю, что это так? Потому что мы своей женой выполнили на двоих. Это реально, это сложновато, но это, это реально сделать. Поэтому вам нужно набрать, проделать больше работы и набрать 425 тревел-баллов. Знаете, сколько вы заработаете? 6800 долларов. Кто бы хотел такие деньги прямо сейчас получить? Я вам так скажу. Некоторые люди, чтобы такие деньги заработать, они копят 5-6 лет. Да я что, я сам на свою машину копил два с половиной года, вроде, и то не хватило, я кредит брал, полторы тысячи долларов. А здесь это реально сделать за пару месяцев, буквально за пару месяцев. Теперь э, расскажу вам многое, где мы бывали за счет компании, я не буду рассказывать, времени у меня мало. Я вам скажу, что нужно будет делать для этого. Самое главное, слушать своего спонсора. Это человек, который дал вам информацию когда-то слушать его рекомендации, и вся информация, которая будет исходить из него, позволит вам преуспеть в этом бизнесе. Второе. Вам нужно быть всегда на связи с ним и там, где все происходит. Вот мы сейчас находимся на мероприятии. Я уверен, что некоторые люди да, просто остались дома. Кто-то мясо жарит, кто-то сейчас пиво пьет, кто-то на работе. И вы сейчас находитесь в этом зале, и гости, партнеры, я вас поздравляю, потому что я когда-то тоже здесь сидел. Некоторые люди просто ищут оправдания. У меня кошка родила, у меня брат заболел, либо у меня свадьба, у меня еще что-то. Я беременна, друзья. Мне Оля тоже беременна. Но она не ищет оправданий. Она не ищет, она просто приехала для того, чтобы проапгрейдиться, чтобы послушать выступление классных топ-лидеров, которые доносят до нас ту информацию, которая позволит нам улучшить свой результат и выйти на новый уровень. Вот. Поэтому я уверен, я все для вас рассказал. Я бы, конечно, рассказал вам, как зарегистрировать там побольше партнеров в первой линии, но это уже другая история, и время закончилось. Спасибо большое. So mm -hmm. Mm -hmm.